Если вы устраиваетесь на работу и вам предлагают зарплату в конверте, не соглашайтесь. Выбирайте белую зарплату. Только с нее выплачиваются взносы в пенсионную систему и формируется ваша будущая пенсия. Подробнее на pfr.gov.ru.